Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Джент канал Axelis Games, а мы вместе с вами продолжаем страдать в Inside the Backroom в самой безумной, сумасшедшей, нереальной, психологической, давлической игре. Поэтому приятного вам просмотра, не забудьте обязательно подписаться на канал, и поставить свой царский лайк и дельный комментарий было бы очень кстати, мне очень важно ваше мнение. Приятного просмотра. Подожди, а мы, разве у нас новых ски... скинов не должно быть? Давай, ну давай, мы... А, ну, кстати, вообще не нет, так я буду за малышку свою. У нас должны быть, когда мы пройдем. Посмотри на мой нос. Маска, блядь. А я единичку нарисовал. А как ты нарисовал единичку? У меня спрей какой-то есть. Откуда я не знаю. Тут руки поменяли. Ну, у меня тоже есть спрей. А, кто не понял, у руки поменяли. Ой, блядь, не руки. Можно рисовать единичку. А, можно выбирать изображение. О, смотри. Нет. No. 2. Смайл. 3. 3. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. не 1. не рисуется, 1. Выход 2. выхода, нет. выхода нет, он не 1. 2. 3. 1. 2. 1. 3. 1. не, не, подожди. не да, да чё, нет, игра, это фриз? Это тебя это тоже фризит? Фриз... Нихуя тебе, ты кто такая? Тут кто-то щелкает, что? блять, что-то пшикает! Да, там ничего нету, идем сюда, подожди. Тут очень много места! Они вообще локацию поменяли! Ваня, тараканы, блядь! Стой, стой, стой! Похуй на таракан! Ваня, кто-то псыкает, блядь! Ты что, не слышишь? Это бо, блядь. А? А блядь, А тут можно прыгать? Че, Подожди, там кто-то есть. Дима. Так, а я тебе, блядь, про этого гиблана сказал уже. Нахуй он сидит там. Гоу загреб. Гоу загреб. Ты хочешь крысу загреть? Я да ну, нахуй, их там две. Ну, стремно, пизде. А две? Это вторая? Да. Блядь, вот. ты кто тебя... Кто трахнул, кто трахнул твою мать, блядь, что ты таким уродился? Бутировала. Нам, нам еще за ней, наверное, надо пройти, смотри. Ой, идем, Ваня, здесь можно подняться. Блядь. О, тут трупак лежит с запиской. Ключ! Я ключ нашел. О, вот Ваня, не могу взять ключ. Стой. О, я взял ключ. Ключ от канализации. Я нашел выжившего, и он рассказал мне о статуе, которая говорит вам, как разметить потерянные медальоны в процедурной комнате. Но для этого вам нужно пройти через несколько движущихся дробилок. Нам нужно а будет смотреть... Помещение. Вот как... оно, вот там. Да. Ходят слухи, что как только это будет сделано, откроется потайной отсек. Нам пизда. Ну, Ведро. Давай. Бензиновый баллон, блядь. Давай не забирай, мне тоже интересно. Взаимодействовать. О, блядь, ебаный. А -а -а! током ударило, блядь. Тука током ударила. Блять, заебало это. Ай, за этой... блядь, сука, два раза ударил оно. А, а, раз... а что, а что, а что жизни лечило, не помнишь? Водичка. Водичка? Или таблетки? <с virgen> а, да, водичка. Так смотри, вон. Бензиновый О. баллон и ведро я взял. Э, крыс! Кла! А -а Какой-то Ебать, он нагрится жестко. Я видел, какой он жестко побежал. Смотри, что видел? Он ушел. <связывая> Бля, дверь пить? в самом начале, прикинь. Какая ну, возрождение какая. Я бог... готов бежать. Блядь, да, я вообще без... Куда ты ушел? А, блядь, <связывая> бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Бежать! Смотри. Баллон газовый. ВАНЯ, собака, беги! В лицо насрал. Блять, прямо с этими дурами, блядь, мне, мне нравится, как здесь написано. Ебучий просто ожил. Мы просто играли в КС и с Мы просто все подписали. О, нашел записку, Вань. На ебучий. Я устал, я искал везде. Я не могу найти эмблемы, которые должны быть размещены в комнате для очистки воды. Просто проверьте основные каналы, чтобы увидеть, не затоплены ли они. Но эти мутные воды не позволяют. Я вижу дно, если бы у меня только был металлоискатель, было бы намного проще. Ага. Надо найти металлоискатель, получается. Ага. Да. Тихо. Я нашел челика! Если кто-то найдет шкафчик с, да, с накладкой для замка, используйте код 3605. Я знаю, где это место. 3605. Бля, чуть не упал. О, здорово, бля, ебать, Бе, ты так побежал, просто, блядь, голову нахуй. Сука, руки выпали, блядь, кто что. Баны, ну этот, блять, гомункул ручной. Пойдем сюда, смотри. Здесь лабиринт, надо на кнопки нажимать. One hour later. Отлично, я дошел. А, так, ебать, цепь без замка. Короче, я понял. Ее можно открыть каким-то инструментом. О, открыл паскогубцами, которые у нас были. Куда бежать? Бля, ебать, она волосатая, бородатая дура. Я пришел за металлоискателем. Я, с... Я нашел, блядь, как провода сделать. Ладно. Все, сфоткал. Сфоткал, нахуй. Он должен тебя типа, посоединить или что? Я ручку шестерни нашел, Ваня, как ты здесь лазил, нахуй? Какую ручку шестерни? Чтобы шестеренки, блядь, крутить. Стыкай. Это он показывает направление, где он. Нам с тобой нужно попасть. Блять, мэч! Блять, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, чуть-чуть успел съебать. Ваня, ты убежал? Она я навожу на мыши, срабатывает металлодетектор. На ней? Притянь. Ты хочешь сказать на ней этой дуре? Да нет, надеюсь, это же будет пиздец, да блин. Ты, ты, нахуй. Нет? Мне а, он пункт. там будет. Я... Жалко. Тихо. Нашел еще один, Вань. Их три штуки? Да. Вот, нам нужно вот в эту комнату Вон провода, угу. блять. Так, я нашел провода. Какие там провода были? Да, блять, И... смотри, что ты там без меня все делаешь? Алло, Роз... давай... Розовый это АЦ2. А где? Желтый Б3. О, это не тот. Вот, B3. ты! меня подождешь, Нет. <татрот> а Б1. Так это, бля, не знаю, как тебе объяснить, просто какая-то комната, блядь. Ой, я включил что-то, Вань. А я нашел еще Короче, помнишь комнату с дырой? Вот нам в нее надо. Как в нее дойти? Помнишь, где yeah. она? Напиши номера кадров, 3x3 в порядке Шреддеры перестанут работать Боже, шреддеры? Шреддеры, это Я так понимаю А шред... ты... Ш... пароль, пароль, да? Какой пароль? Это не пароль, блять Их надо поставить 3 на 3 как-то Один, а, ну, два А, найти Од... А, а, все, -а -а -а -а отойди, отойди Я понял так, Короче, это хуйня, которая двигает эти штучки Пань, так я предлагаю пойти поставить эти символы А куда мы хотели их ставить, ты помнишь? Я не помню, спасибо И вообще сейчас будем бегать искать Блять, а где-то же мы их поставили О -о -о -о, Сюда Это нам нужно, я сфоткал блин, Че блин, мне делать? нахуй ты что здесь делаешь, сучара, блядь? Я тебе же сказал. Перебраться в другую сторону, кажется... А, ёбаный в рот, охуенно ты тут сел, блядь. Вам просто нужно Вань, так а может здесь шестеренка? шестеренки? Рамку 3 на 3 расставить числа в правильном порядке, это должно остановить. Мы же уже нашли это, блядь. А по... А как, где это было? А, это видишь, первая мышь, вторая рыба... У нас же есть с тобой эти, нам нужно сейчас с тобой найти комнату, блядь. Ой, есть. Я ж собрал все медальоны вот эти рыбу, крысу, блядь, и птицу. А, все, их расставить. Ну, так помнишь ту комнату, куда я выливал, типа. Да, да, да, только ее грех бы найдут. Я еще Блять, мышь сюда идет. Блять, мышь идет. Пошли тут как раз у нее, сейчас вот здесь. Гонщик ебучий. Гонщик нелегальный. Бля, это было забавно. Чисто я перед тобой. Это блядь, я, эти, кажется, эти, знаешь, эти тараканы пшикают, они как будто, блядь, маркерами, бля что-то рисуют. Мы с друзьями сидим на уроке, они мне просто внезапно могут пить. Ваня, давай супру. Я погнал. Мэээ. Ваня, ты в курсе, что мы... Сука, ебаная тварь. Крысы теперь бегают по коридорам, блядь, они ходят. Он идут. не может сказать, где он, а поэтому, когда я выхожу из тоннеля, он мне говорит, что он в тоннеле, блядь. Так, я поставил шестеренку, зай. Ты поймаешься со своими вот этими слезами, хуя, слезами, блядь, ты ни, ни, ни, лучше не сделаешь. Вань, тут надо что-то покрутить, блядь, а я не ебут душе, что крутить. Тут была записка какая-нибудь? А, блядь! Не видишь, как... Кашлык, блядь, ебучий. Все, бегай его вот здесь вот справа. Беги сюда и вон справа поднимайся, вот здесь вот. Давай быстрее, сука, со своим шлангом, бля. Ты блядь, воду тушишь? Стопи! Бля, блядь, я в тупике. Я бахнул. Она к тебе подошла сбоку. а а Блядь, а за мной крыса побежала. Крыса, ты охуела, уйди с туннеля. Смотри. Смотри налево-направо, Вань. Смотри налево-направо. Иди Отпусти. Смотри налево-направо. Видишь, два противовеса а -а -а, висят. Ухуйни, да. И нужно как-то, блядь. Ну-ка, подожди. Вот просто. Ты будешь крутить? А -а -а, нет, нет, нет. Он вверх поднимается, Вань. 2000 years later. Вот ключ. What? <звучит> а че а учера они а, а. Вот записка. А чё, чё, чё? Так, это надо сфоткать. Это еще какая-то хуйня. Блять, просто. Блять! Блять! Блять! Барь! Я рот ебал, игры, нахуй! Мне еще мне нужно собрать мясо, блядь. Нужно ведро, блядь. Бежал, блядь, побежал, блядь. А, открыл! Блять, вот эти крысы нахуй. Вот их надо покормить из ведра. Да, я на В этом все... Куда? Хуй его знает, куда. В мимо... Блять, нахуй. Это что там а за хуйня? Это за звуки. Бабулки. Там что, кто-то жрет кого-то, блядь? Это, это огромная крыса? Это, наверное, как этот челку. Ой, блядь. Жал, блядь. Вы беги, вы беги на него с этим. С... Да нет, Блин. нахуй. Давай, давай. Все, они там жрут. Да, он жизнью рискует. Блять, а какая где? А, а вот, шпорт, а, там, в вот слева. Красный, два, 3 Розовый, АБ1. Белый, АЦ2. Блядь, ебать, у меня истерика. А, блядь, ты чё нахуй, дура ебаная? Чё она на меня бросилась? А знаешь, кого она ест? Собаку, блядь. Нет, собаку эту тварь, которая за нами бегала. Ой, ебать, она теперь не живая, получается? Получается, нет, наверное. Теперь надо как-то обойти ее, блядь. <связь> как я здесь ее обойду, блядь. Она тебя сожрет, Аленя, иди. Тихо. Ахуеть, как? Пиздец. Справа. А здесь что? Зеленый 4 синий AC-2, фиолетовый, а ну розовый, B что-то там, BA-3 и белый получается. И это что это, блядь, открылось? аккуратненько прям, А что открылось, блядь? Да иди нахуй, крыса, мышь, блядь. Выход, блядь! Потерялся в подсобных. Я вышел, ебать. Получен достижение. За Rage, Бля, ебать, у меня попка, Ваня, попочка. Посмотри, какая блестящая. О! Смотри!